Когда человек начинает учиться, он никогда не знает ясно своих препятствий. Его цель расплывчата, его намерение не направлено. Он надеется на награды, которые никогда не материализуются, потому что он ничего не знает о трудностях учения. Он медленно начинает учиться. То, что он узнает, никогда не оказывается тем, что он себе рисовал или воображал. И поэтому он начинает пугаться. Учение всегда несет не то, чего он от него ожидает. Его цель оказывается по ту сторону поля битвы. И таким образом он натыкается на своего первого врага – страх. И если человек, испугавшись, его присутствия, побежит прочь, то его враг положит конец его притяжаниям. Если человек однажды уничтожил страх – он свободен до конца жизни. Потому что вместо страха он приобрел ясность мысли, которая рассеивает страх. Ученичество бывает долгим и трудным, потому что необходимо свести к минимуму все, что не является необходимым. Чувство собственной важности делает человека чертовски тяжелым и самодовольным. Чтобы стать человеком знания, нужно быть легким и текучим. Человек знания живет действиями, а не думанием о действиях и не думанием о том, что он будет делать после того, как выполнил действия. Человек знания выбирает тропу сердцем и следует по ней. Тропа без сердца опутывает мужчину дает им ощущение силы. Она дает им почувствовать, что они могут совершать такие вещи, которые никакой обычный человек совершить не может. Но в этом ее ловушь. Тропа без сердца повернется и уничтожит их. Необходимо вести сильную, спокойную жизнь. Ты слишком заботишься о том, чтобы нравиться людям или чтобы любить их самому. Человек знания любит, и все. К знанию или на войну идут с уважением, с осознанием того, что идут на войну, и с абсолютной уверенностью в себе. Для того, чтобы стать человеком знания, надо быть воином, а не хлыпающим ребенком. Воин никогда не бездельничает и никогда не суетится. Воин относится к миру как к бесконечной камере. Мы люди, и наша судьба — это учиться и быть вовлекаемыми в непостижимые новые миры. Настрой свой дух, стань воином, научись ей. И тогда ты узнаешь, что нет конца новым мирам для нашего восприятия.